Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу и ныне близне, и во веки и во веки и Сыну, и и и и и Сыну, и и и На небесе, где важна сущность, наш важна